Ребенок может родиться с двумя головами, там не знаю, с пищей ногами, без лица, без мозга. Ну, разная жесть. Это уже война. Они перешли все границы. Мы хотим учить демократии, Украину, Беларусь, а сами не можем зберегти нашу демократию. У середу всех женщин закликают не выйти на работу и парализовать таким чином всю Украину. Чудовищная ситуация, мы очень испуганы. Мы вообще готовы бежать из страны, поскольку сейчас страшно. То есть, что происходит вообще? Фу. Жесть. Улицы блокируются протестующими людьми, дороги блокируются протестующими автомобилистами, многочисленные колонны людей двигаются к зданиям правительства для выдвижения ультиматумов. А с завтрашнего дня, то есть сегодняшнего, уже когда вы смотрите это видео по состоянию на 28 октября 2020 года, на предприятиях планируются многочисленные забастовки с целью остановки польской экономики до выполнения требований правительствам. У середу всех женщин закликают не выйти на работу и парализовать таким чином всю Украину. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сейчас я говорил не о Беларуси, а о Польше. Как бы страшно это не звучало. Так почему же Польша становится похожа на Беларусь, а если точнее сказать, даже вообще превращается в Беларусь? Ты вот вставочка видео даже в Кракове кричали вчера: "Беларусь, почему-то протестующие". Обратите внимание. И почему польское правительство выводит войска на улицы для наведения порядка. Обо всем этом мы поговорим и постараемся в этом разобраться в данном видеоролике. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно досмотрите это видео до конца. Подпишитесь на этот канал, жмите на колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддержите лайкосами и делитесь ссылками на это видео с друзьями. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Поехали! Я сейчас живу и работаю в Польше уже три с половиной года, то есть нахожусь непосредственно на месте событий и вижу все происходящее своими глазами, поэтому я никак не мог пропустить тему протестов, которые начались, к слову, из-за закона который будет запрещать аборты в Польше. Вернее, раньше они тоже были во многих случаях запрещены. И Польша была уже была той самой страной в Европе, где аборт сделать тяжелее всего. То есть там было три определенных обстоятельства, при которых можно было делать аборт. Согласно закону 93 года, в Польше беременность можно было вплоть до решения Верховной юридической инстанции прерывать по трем причинам. В случае изнасилования, опасности для жизни будущей матери и если у зародыша имелись пороки развития – Сейчас жительницам страны выбор еще больше судили. Не буду сейчас в это углубляться. Суть в том, что сейчас э, это еще более ужесточили. И теперь, по сути... При любых обстоятельствах аборты в Польше будут запрещены. А именно, 22-23 октября в Варшаве прошли уличные акции протеста против решения Конституционного суда о незаконности абортов по причине патологии и генетических дефектов у плода. На улицы вышли тысячи жителей Варшавы. Ну и дальше э, протесты продолжаются по всем городам. Вот уже практически неделю. Ну и, собственно говоря, это начинает настораживать. Даже Матеуш Маравецкий на днях обратился к польскому населению, чтобы они прекратили нарушать закон, прекратили радикализировать ситуацию и выходить на улицу с этими протестами, потому что э, люди, многие люди могут пострадать жесть. Ну и в первый день активисты протестовали у здания конституционного суда и у штаб-квартиры консервативной правящей партии «Право и справедливость», представители которой были инициаторами рассмотрения дела по поводу несоответствия абортов по причине отклонений и заболеванию плода. Затем протестующие пришли к дому лидера данной партии, вице-премьера Ярослава Качинского. На место приехали сотрудники полиции. В какой-то момент демонстранты начали забрасывать камнями стражи порядка. Полиция ответила, используя с газа Между сторонниками случились потасовки Правоохранители призывали собравшихся Сохранять спокойствие и не нарушать закон Они также неоднократно указывали Что демонстрации были незаконными После протестов активисты оппозиции Обвинили полицейских в жестоких действиях Пресс-служба полиции в свою очередь ответила Что полицейские имеют право защищаться А первыми стали проявлять агрессию Именно протестующие вам до сих пор это ничего не напоминает? Я имею в виду сейчас у ситуации в Беларуси. Тогда слушайте далее. Варшава в 16.00 улицы города планируется всячески перекрывать на машинах, велосипедах, пешком. Место забастовки будет объявлено около 15.30. В 17.00 студенты Варшавского медицинского университета объявили о блокаде кольцевой дороги ОНЗ. Как будущие врачи, мы должны защитить здоровье наших будущих пациентов. Солидарность с женщинами – наш долг, пишут организаторы. Краков, здесь тоже намечена блокада. Городских улиц в 16.00, а подробности забастовки будут опубликованы примерно на полчаса раньше. Врослав, протестующие в 17.00, хотят заблокировать центр, прогулявшись возле рыночной площади». Труймясто. Протест автомобилистов должен начаться 16 числа в 16.00. Автомобилисты выезжают на перекрестки из Гдыни и направляются в сторону Старовейский. Затем планируется продвигаться к парламентскому офису Мартина Горалы. А затем, как мы считаем в описании мероприятия, устроить аварию. Позже протесты на улицах продолжатся, пока хватит горючего, пишут организаторы. Как по мне, очень сильно напоминает ситуацию в Беларуси, такое ощущение, что Польша уже превращается в Беларуси. Даже в небольшом городе Белосток, в котором я живу и работаю, я вчера вот в центре города, выйдя из своего офиса, к слову, польского агентства по трудоустройству, владельцем которого я являюсь, я наткнулся на протестующих. Ну и раз уж я затронул тему трудоустройства, хочу напомнить, что так как у меня свое агентство по трудоустройству в Польше, то я могу вам предложить достойные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Со списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которая в описании к этому видео, проходите там на мой телеграм-канал и подписывайтесь, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Также обращайтесь к нашим рекрутерам и координаторам вот по этим номерам. И они будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Но ну и по этой ссылочке, которая появилась вот здесь, вы тоже сможете найти все актуальные вакансии в Польше, которые мы предоставляем. А вот по той ссылочке, которая вот уже появилась в очередь, вы можете найти мой второй канал на YouTube под названием Жуткая Планета. Тоже очень рекомендую проходить и подписываться. Но это так, небольшое отступление. Сейчас перейдем к тому, что, собственно говоря, Польша привлекает армию к наведению порядка на улицах. И тут начинается, пожалуй, сам Самое страшное. Ведь как аргументирует правительство то, что полиции сейчас будет помогать армия в наведении порядков на улицах? Дело в том, что польское правительство никак не связывает это с протестами. Они говорят, что с 28 октября 2020 года до даты прекращения эпидемии в связи с распространением эпидемии, вызванной вирусом, тем сами знаете каким, и увеличением числа случаев COVID-19 в стране, солдаты военной жандармерии будут будут оказывать полиции помощь в охране общественной безопасности и порядка. Как я сказал, с 28 октября, то есть с сегодняшнего дня, когда вы смотрите это видео, ну и много было возмущений в сети от поляков, что вот, хотите привлечь армию к подавлению протестов в Польше и так далее. Потому что, опять же, еще раз напомню, с сегодняшнего дня уже планируются забастовки делать на предприятиях, особенно об этом заявляли польские женщины. Ну и, собственно говоря, многие связывают привлечение армии с этими протестами. А польское правительство, в свою очередь, говорит, что это для того, чтобы военные помогали полиции контролировать ситуацию с вирусом и помогали контролировать ситуацию с соблюдением карантина в стране. Ну и тут автоматически хочу напомнить о той ситуации, которая связана с полной изоляцией с пятницы, то есть с 30 октября 2020 года, может это будет с 31, еще точно неизвестно, суть в том, что... Я уже говорил вам в предыдущих своих видеороликах, то, что могут сделать тотальный локдаун, то есть нельзя будет выходить на улицу в необязательных целях, то есть на прогулку нельзя будет выходить из дома, в то время как предприятия, еще раз напомню, польские будут работать далее, как и работали, на их закрытие ничего не указывает, я имею в виду заводы, фабрики, производство. Ну и, соответственно, как сказал польское правительство, если ситуация не начнет улучшаться с вирусом в стране, то есть суточный прирост добавлевших, то локдаун будет, локдаун, то есть вернуться к тем, ограничениям которые были э, в марте то есть нельзя будет выходить на улицу на прогулку можно будет в магазин в апсеку выгулить собаку поехать на работу но не погулять там просто так да и э, сегодня опять же негативная новость появилась о том что новый рекорд суточный по количеству зараженных в польше побит 16 тысяч чем-то человек заражено э, ну и дальше количество растет поэтому скорее всего с пятницы, опять же, запретят выходить на улицу. Как это скажется на настроении людей и на протестном настроении, неизвестно. И даже страшно подумать, потому что в Польше ситуация протестная очень сейчас накалена. Возможно, отчасти все-таки из-за этого и привлечена армия сейчас на улице, чтобы контролировать эту ситуацию. Потому что мало того, что люди взбешены этими ограничениями очередными, которые связаны с распространением вируса, так еще и вот эта ситуация с запретом абортов, еще больше гораздо накаляет обстановку. И неизвестно, что произойдет после того, как правительство объявит в пятницу то, что из дома нельзя будет выходить на прогулку и на протесты, соответственно, конечно же, нельзя будет тоже выходить. Потому что они и так, как говорит польское правительство, уже незаконны. А плюс еще будет и запрет из-за вируса выхода на улицу. То есть, что происходит вообще? Жесть. <с DOC> Но, опять же, не хочется тут сильно преувеличивать, потому что такой жести, как в Беларуси творится, близко нету. Польша все-таки демократическая страна, но если говорить о, об моем мнении по поводу вот этих вот всех э, запретов э, касательно абортов в Польше, то это, конечно же, реально жесть. Почему? Потому что э, вот вы представляете, что такое запрет абортов в случае того, если плод... Э, развивается с генетическими нарушениями. То есть, ребенок может родиться с двумя головами, там, не знаю, с пятью ногами, без лица, без мозга. Ну, разная жесть. Не дай бог, конечно, такое кому-то. Но разная жесть может быть. Я эти случаи, тем более, недавно изучал. Эм, по долгу службы, опять же, так сказать, потому что иногда о них рассказываю на втором YouTube-канале моем, Жуткая планета, который называется. Я о нем уже сегодня упоминал. Так вот, э, и это реальная жесть. То есть, реально на ранней стадии беременности можно выявить, что такие патологии будут похожи у плода и с большой долей вероятности сказать, выживет вообще плод или нет. И зачастую медики говорят, что такой плод в 90% случаев не, доживает, не проживает пару дней, например, или даже пару часов, например, если с двумя головами родится ребенок, либо без мозга, либо без каких-то органов, или с органами наружу. Ну, я говорю еще жесткие вещи, но такое бывает иногда, к сожалению. И в таких случаях рождение такого ребенка может угрожать жизни самой матери. И вот сейчас нельзя будет делать аборт. То есть, если вот забеременела и вот развивается, не дай бог плод подобным образом, одним из перечисленных, тогда все равно по польскому закону женщина обязана его рожать. Даже если она заранее знает, что и врачи скажут, что такой плод не проживет, скорее всего, и пару часов, что при родах вы можете умереть, это будут очень опасные роды. Аборт сделать нельзя. Вот понимаете, какой абсурд? Вот реально такой закон приняли. Я, конечно, против абортов категорически в тех случаях, если аборты делаются... Ну, по той причине, если ребенок просто нежелательный, нежелательная беременность была, то есть с плодом все в порядке полном, но вот делает аборт девушка, ну вот не готова она сейчас растить ребенка и так далее и тому подобное. В этом случае я, конечно, тоже против, но вот в случае генетических нарушений... Но это, конечно, жестко. Тут однозначно должно быть, на мой взгляд, право выбора у людей. А этого права выбора людей лишили. И вот сейчас поэтому такая напряженная ситуация в Польше, которая еще и подогревается э, тотальными ограничениями, которые, скорее всего, будут приняты в Польше в пятницу 30 октября 2020 года. Вот такая ситуация, друзья. Что вы думаете по поводу нее? Пишите в комментариях к этому видео, также обязательно подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать в будущем, потому что как только какие-то события новые будут происходить, и ситуация будет набирать обороты, конечно же я буду по мере появления новой информации снимать новые видеоролики, если придется, и по три раза в день буду наяривать, чтобы держать вас в курсе событий. Ну, а в основном в Польше, в принципе, все нормально и спокойно. Как я сказал, эти протесты, которые начались, они по чем-то однозначно на белорусские протесты но но как бы там ни было в беларуси творится вообще геноцид со стороны силовиков в польше такого конечно же и близко нету и в принципе гораздо тут все спокойнее и мирно проходит как бы там ни было гораздо мирно пока что я думаю что так будет и далее не произойдет тут такой ситуации близко я думаю как в беларуси ну, во всяком случае, на это надеюсь, ну, потому что здесь другое совсем отношение к людям, хотя бы только поэтому. Опять же, пишите свое мнение, как вы думаете, в комментариях, э делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддержите лайками, берегите себя. И с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Конечно же, надеюсь, что до скорых встреч за границей, друзья. Пока.